Здравствуйте! С вами Анна Колантерная программа Худеем с умом. Сегодня мы поговорим о ведении пищевого дневника. Одно из основных вещей, которые проходят на нашей программе. Здравствуйте! С вами Анна Колантерная программа Худеем с умом. Сегодня мы поговорим с вами о ведении пищевого дневника. Именно это будет пошаговое руководство, как вести правильно пищевой дневник. Напомню, что ведение пищевого дневника это основной принцип нашей программы, без которого, собственно, нашу программу проходить практически бесполезно. То есть пищевой дневник является основой прохождения нашей программы. Немного скажу о смысловой нагрузке ведения пищевого дневника. На сегодняшний день существует множество различных программ, которые где-то в чем-то похожи на нашу программу, но я подчеркну, что наша программа является уникальной. Мы используем такие способы и методы, приемы, которые не использует больше никто. И на нашей программе действительно нет абсолютно никаких ограничений совершенно что в корне отличает нашу программу от любых других. Сейчас речь не о программах, а о дневнике. Так вот, хочу сказать, что очень много программ подразумевает тоже ведение дневника, но они, как правило, направлены на то, чтобы записывать, фиксировать количество съеденной пищи, прописывать калории. Так вот, чем отличается наш дневник от всех остальных? Наш дневник включает исключительно осознанность. Вот ни больше, ни меньше. Нам необходимо осознавать, что делается вокруг нас, для чего мы совершаем те или иные действия, и для этого мы ведем дневник. Это может показаться на первый взгляд странным, либо абсурдным, но я хочу подчеркнуть, что Действительно, 95% времяпрепровождения мы э, совершаем на автоматизме, на автопилоте. Это защитная реакция психики на окружающую действительность. Это нормально, так и должно быть, но это то, что, к сожалению, приводит нас, к, ну, например, к лишнему весу. Кого-то приводит, кого-то не приводит, э, кого-то включают в другом направлении на автоматизм. Кто-то на автоматизме совершает, ну, приобретает хорошие привычки. Вот такой пример хорошей привычки на автоматизме – это чистить зубы по утрам. Мы не задумываемся об этом, мы просто идем в ванну и начинаем чистить зубы. да? Но это хорошая привычка. Есть множество других вещей, которые нас выбивают из правильного образа жизни. Вот, и... Просто для того, чтобы отслеживать свое поведение, мы будем вести наш дневник. Ну, вот, вот это, это необходимо. Без этого никак. Итак, у введения дневника нашего пищевого, естественно, есть правила, которые необходимо соблюдать. Это важно. Первое правило это запись ввести во время еды. Вот не до, не после. Вернее, ну, вот, вот именно во время еды. Да. А, для чего это делается это делается для того чтобы в тот момент когда вы совершали трапезу чтобы включались все все процессы вот, которые происходят в вашем сознании и подсознании чтобы они были включены исключительно на процесс поглощения еды вот. Следующее, что важно, это запись необходимо вести ручкой в блокноте. Я знаю и разделяю такую привычку. Сейчас очень многие пользуются телефонами для записи, планшетами для записи. Я прекрасно понимаю таких людей. Сама такая, сама пользуюсь и телефоном, и планшетом. Это действительно очень удобно. Но это удобно для совершение заметок для фиксирования каких-то вещей, которые нужно перечитать потом и так далее. Для того, чтобы включить процесс осознанности в свое поведение, придется воспользоваться по старинке блокнотом и ручкой. В этом есть определенная необходимость. Когда рука начинает писать ручкой в блокноте, включаются определенные центры, в мозге, которые направляют, немного по-другому включают внимание. Вот скажем так. То есть включается механическая еще память, которая влияет впоследствии на дальнейшее наше поведение. Следующая вещь, следующее правило – это обязательное заполнение всех колонок. К сожалению, бывает такое, что эту колонку заполнила, а эту колонку не заполнила, заполню позже, нету времени и так, далее, и так далее. Ну, просто ничего не получится сразу говорю: то есть важно записывать абсолютно все: все колонки продуманы. Этот дневник продуман и обкатан, как говорится, не одним годом практики. Раньше это была одна колонка, потом это было две колонки, сейчас это три колонки которые опытным путем выводились, очень долго обдумывались, очень долго на разных группах испытывались. Когда-то было и четыре колонки, но не прижились, осталось только три. То есть вот обязательно их заполнение всех трех колонок. Единственное послабление, которое можно использовать, это поменять колонки местами. То есть сначала, например, заполнить вторую колонку, потом первую, или даже у себя в дневнике поменять колонки местами. Это значение не имеет, в каком порядке вы будете делать запись. Главное, чтобы эти записи были во всех трех колонках. И вот еще одно такое правило. Все мы живые люди, всякое бывает в этой жизни, бывают всякие... Мероприятия, на которых вы не сможете достать дневник. Пусть это будет исключение, которое не помешает вам успешно проходить программу. То есть если вы один раз где-то что-то не записали, значит так и будет, ничего страшного. Значит, следующую запись делаем тогда, когда будет следующий прием еды. А это просто пропускаете, ничего не нужно вспоминать, я там запомню, я запишу. Этого уже делать не нужно. Все необходимо сделать в состоянии здесь и сейчас, где не нашего дневника. Это важно. Итак, состав дневника. Это три колоночки, которые помогают отследить, выполняются ли правила. Ем, что хочу, когда хочу, столько, сколько хочу. Я еще раз напомню вам, или для тех, кто не знает, открою такой секрет, что основное правило нашей программы звучит именно так. С этого момента я категорически прекращаю ограничивать себя в еде. Я ем то, что я хочу, тогда, когда хочу, столько, сколько хочу. Я сейчас на этом правиле... Долго останавливаться не буду. Хочу отметить лишь то, что на самом деле это только кажется, что это правило выполнять легко. 99% и 99 сотых людей, которые приходят на нашу программу, не соблюдают это правило. Вот именно поэтому они и приходят к нам. Потому что те люди, которые едят именно по этому правилу, они. Ну, им не нужен наш тренинг. Это вот те вещи, которые они совершают на автоматизме правильно. Хочется очень много мне об этом сказать. Это одно из моих любимых правил, но это тема для другого занятия. Может быть, в следующий раз расскажу вам об этом. Итак, сейчас о том, что необходимо записывать в наших колонках. Итак, в первой колонке вам необходимо записать, когда был прием пищи. Но это необходимо скорее для вас, для того, чтобы было удобно просто отслеживать приблизительно, что с вами происходит, в какое время. Некоторые даже отмечают, какой был лунный день. Некоторые отмечают день цикла. Чем хорош дневник, тем, что потом можно заглянуть на несколько дней назад, несколько недель назад, сравнить, что было с вами, что происходило в этот день, в другой день, потому что в разные дни, в разные лунные дни, в разные дни цикла происходят самые различные реакции, реакции на тот или иной продукт. Вообще дневник очень полезная вещь во многих отношениях, поэтому важно. Ну, для меня, по крайней мере, точно. Записать дату и время приблизительное, когда поела. Бывает такое, что кто-то... Ну, расскажу немного о себе, да, как я вела дневник. Я-то тоже была с вами на той же стороне баррикады, как я говорю. И когда я вела дневник, отмечала, что после некоторых продуктов мне особенно хотелось потом кушать. Или же в какие-то определенные дни у меня был так называемый жор, да? Или же а, в какие-то дни я вставала и понимала, что я не хочу кушать, завтракала где-то там в 6 часов вечера, например. А в какие-то дни я вставала просто с сумасшедшим чувством голода. И вот это вот ведение пищевого дневника, оно, конечно, помогает отследить все вот эти поведения поведенческие реакции, и когда вы понимаете закономерность, почему с вами происходит то или иное событие, то относишься к этому намного легче, чем, э, ну, чем в простой жизни. Опять-таки, <с> эта тема очень обширная, не буду об этом, на этом останавливаться долго, но просто рекомендую вам записывайте дату и время, приблизительное время. Дальше, естественно, необходимо записать, что вы именно съели. Тут я всегда говорю, что необходимо записывать все то, что попало вам в рот. То есть, включая напитки, чай, кофе, воду, те, кто хочет бросить курить, я вам даже рекомендую записывать сигареты. То есть, если вы будете еще и записывать все выкуренные сигареты именно по этому же принципу, очень многие люди на нашей программе бросают курить, когда начинают записывать сигареты именно по этому же принципу. Ну и, естественно, вы записываете в каком количестве. Вот тут уже начинается исключительно психологическая работа. Совершенно неважно количество граммов. То есть те, кто проходил похожие программы в других системы, которые привыкли взвешивать порции, те пишут там 150 грамм или 120 грамм или там 60 грамм. Для меня лично это вообще ни о чем не говорит. И я тут хочу подчеркнуть, что важно, что это было. Это была порция, это было полпорция, это было полторы обычных порций или это было Маленькая порция, или это был один бутерброд, или это было две котлеты. То есть вот, вот, вот так, такое количество. То есть не граммы, а именно штуки, порции и так далее, и так далее. Я думаю, что тут понятно это. Ну, ложки супа считать не нужно, например, да, ну, тарелка, пол тарелки, вот так. И вот тут начинается самая главная психологическая работа. Во второй колонке вам необходимо записывать причина. Вот причина, почему тот или иной продукт отправился вам в рот. В этой колонке необходимо записать ответ на вопрос, почему съела, и что немаловажно, зачем, то есть для какого результата. Вот тут я хочу остановиться подробнее на причинах, какие бывают причины. Первая, самая главная причина и самая правильная причина – это чувство голода. Я хотела кушать, и поэтому я решила съесть бутерброд с сыром, например. А бывает причина, я пошла на кухню. Ну, что-то мне там надо было взять. Плить цветы, например, да? пошла на кухню, увидела, что на столе лежал персик и съела его, решила его съесть. То есть тут в данном случае причина была, увидела персик. Следующая причина, бывают такие причины, пошли с мужем в кино, купили попкорн и вот сидели, смотрели кино и кушали попкорн. Причина, пошли в кино. Следующая причина, которая бывает, тоже из жизни. Это все, все причины рассказываю вам из дневников. Значит, была на работе, была уже пятница, и у меня на работе лежало два зефира. Для того чтобы они не испортились для, до понедельника, я их съела. Вот. То есть съела, чтобы не испортилась. Это, кстати, очень распространенная причина. Там. Доставала, перебирала продукты в холодильнике, увидела там, что помидор начал портиться, съела. Ну и так далее, и так далее. Следующая причина. Ребенок не доел. Я вот за ним доела. Доела за ребенком. Еще причина. Пришли в ресторан, поели. Десерт тоже заказали. Десерт при Принесли, кушать уже не хотела, да, но пришлось съесть, потому что деньги уже заплачены. Вот, к сожалению, к сожалению, бывают и такие причины тоже. Следующая колонка. В третьей колонке нам необходимо записать, что вы получили в итоге описать подробно свои ощущения и оправдались ли ваши ожидания. Так вот, еще раз вернусь к причине, почему это отправилось вам в рот, то или иное, да? Если вы в итоге получили радость, восторг, чувство насыщения, комфорт, это только вам пятерка за то, что вы это съели, записали. Вот так и должно быть. Если же после этого вы написали, что съела сама, не знаю почему, можно было это и не есть, кушать не хотела, но все равно съела, и так далее, и так далее. То есть, если вы получили не то, что вы ожидали, или вот бывает еще такое, очень хотела мороженого, купила, поняла, что невкусное, но доела. Да, вот это ужасно. вот честное слово тоже все вот эти вот нюансы и моменты мы обрабатываем, отрабатываем в процессе тренинга. но сейчас по правилам ведения дневника я хочу остановиться на том, что вы-то это запишите, если с вами это произошло, вы это напишите. Дневник нужен для чего? Дневник нужен для э, осознания ситуации. А осознание ситуации ведет в дальнейшем к ее изменению. Так вот, хочу тут подчеркнуть, если вы просто это все в уме себе отметили, это не приведет больше ни к чему. Если же вы это взяли и записали своей собственной рукой, ручкой в блокноте, то поверьте мне, что в следующий раз, когда у вас будет происходить похожая ситуация, то ваш организм отреагирует раньше, чем даже ваш мозг. Вы попробуете то мороженое, которое вам не нравится и дальше вам это мороженое уже не полезет. Вы его выкинете совершенно без каких-либо угрызений совести. То есть, если вы поймете, что вы кушаете не то, что вы хотите, не в тот момент, когда вы голодны, то есть когда вы хотите, и не столько, сколько хотите, вы уже давно наелись, но продолжаете закидывать себя в рот, если вы не будете вести дневник, то вы также будете продолжать, как, как и делали до этого, то что привело вас на наш тренинг. Если же вы включите свою осознанность и будете делать все по правилам, вот все точности, как я говорю, вы увидите, вы удивитесь, как ваш организм реагирует на то, как вы ведете свой дневник. Вот, казалось бы, такие вот совершенно простые вещи, но они приводят просто колоссальным изменениям в поведении и в жизни. Сейчас мы с вами перейдем к следующему разделу. Это основные ошибки, которые бывают в ведении дневника. Но вот самая распространенная ошибка это не записывать во время еды. Вот я запишу потом. Кто-то любит записать, кушать целый день. да, Я все запомнила. Записывать в конце вечера. В конце дня, вернее. Причины, значит, какие бывают. Первое – это у меня нет времени. Я такая занятая, времени у меня нет. У меня полно работы. У меня и покушать-то времени особенно нет. Я вот стоя кушаю. Это, кстати, тоже один из вопросов нашего тренинга. А, на что, а, да, следующий подпункт вот этой причины, почему я не записываю дневник. Я и так себя контролирую, я и так все прекрасно понимаю. По этому поводу у меня тоже есть одна история. Когда одна из наших студенток месяц пробыла на тренинге и пишет мне письмо в итоге. Аня, мне очень жаль, но ну, у меня ничего не получилось, я не похудела ни на килограмм. Я, наверное, какая-то не такая или какая-то не такая система, на меня это не действует. Мне не помогло. Я, э, когда это читала, у меня все оборвалось, потому что э, не было. Вот за 6 лет сегодня в то время, когда я сейчас сделаю запись этого занятия, вот прошло шесть лет, как я веду эту программу. Так вот, за шесть лет я в очередной раз говорю, не было ни одного человека, который делал все правильно, все в точности, как я говорю, и при этом не похудел, ни одного не было. Так вот, когда я это читала, ее слова, вот серьезно, у меня все просто оборвалось внутри, и я думаю, ну все, <смех> все, вот она наконец-то появилась. Что же делать? Как же так? Где же причина? Я и пишу в ответ. Вышли мне, пожалуйста, три дня своего дневника, просто сфотографируй. Вышли мне, я посмотрю, потому что ну, понимаю, что нужно работать с причинами. Что-то там где-то было не так. На что она мне в ответ пишет? Ну, хорошо, я с завтрашнего дня начну вести дневник. Дальше у нас была долгая переписка. В общем, все свелось к тому, что она считала, что она и так себя контролирует. Ну, еще раз подчеркну, что мыслительная... Отношение к происходящему и записывание рукой, собственной рукой в блокноте – это совершенно различные просто психические процессы. Поэтому еще раз говорю, если вы будете руками писать в блокноте, я вам гарантирую, вы похудеете. Если вы будете думать, что вы и так все делаете так, как Аня сказала, нет, все будет не так. Вот, вот возьмитесь за блокнот, не поленитесь, не контролируйте вы себя. И следующий еще пункт – «Я все запомнила». Я и так все помню, поэтому я, я запишу потом. Это тоже неправда. Вот нельзя запомнить, особенно нельзя запомнить э, все в мельчайших подробностях. Итак, что же я говорю обычно на эти тезисы? У меня нет времени. Покушать успела? Вот пусть ручка и блокнот будут точно такими же вашими приборами для еды, как и тарелка и вилка. Вот тарелка, вилка, блокнот и ручка это приборы для еды. Не навсегда, не на всю жизнь. Вот до тех пор, пока вы не получите тот результат, который вы хотите получить. Вы хотите похудеть на 20 килограмм? Вот похудейте на 20 килограмм и выбросьте этот блокнот вместе с этой ручкой. Если он вам так не подходит. То есть, если вы успели покушать, значит, вы успеете и записать. По поводу, я и так себя контролирую. Тут я спрашиваю, помогает ваш контроль вам? Помогает? Если бы вы себя контролировали, поверьте мне, не было бы вопроса, откуда у меня берется лишний вес. Это без вариантов. И следующий пункт. Я все запомнила. Вот тут. Я подчеркну, что переживания свои вы запомнить точно не сможете. Свое эмоциональное состояние, что с вами происходило, для чего вы это делали. Вот именно потому, что все происходит на автоматизме. То есть все вот эти вот вещи, если вы не записываете в дневник, они приводят к одному, к одной единственной вещи, к автоматизму который стирает на нет просто весь ваш труд, направленный на коррекцию веса. Следующая ошибка – это самообман. Тоже введение дневника, как ни странно. Значит, какие бывают аспекты самообмана именно уже в дневника да то есть бывает такое но ну я же все записываю почему я не худею первая э, основная ошибка это перепись меню вот я всегда говорю мне ваше меню вообще не интересно то есть совершенно мне не важно какие именно продукты в каком количестве вы ели честное слово то есть если нет причины и нет э, того, что вы получили после этого, если это не записано, то ваше меню переписано, оно не приведет ни к чему. Очень часто сталкиваюсь с тем, что э, мне присылают дневник, ну вот в тех случаях, когда говорят, Аня не помогает. Вышлите мне дневник, я посмотрю. Ну и высылают меню за неделю. Можете меню вообще не присылать, можете не присылать вообще какие продукты, в каких количествах вы ели. Если это не было, если нет причины и ваших переживаний, то вся работа на смарку. Следующее. Я только попробовала, очень интересный тоже пункт из серии самообмана. Жарила котлеты, пока жарила, попробовала три штуки на соль, там, на специи. Поэтому я их не записала. Я же их только попробовала. Или муж сидел, кушал семечки, я подошла к нему, взяла жменьку семечек и съела. Я же их только попробовала, я же не ела эти семечки. Или терла морковку, остался там кусочек морковки. Я ее тоже только попробовала, и поэтому я ее не записала. Это же не еда, это же я только попробовала. Смотрела интересную передачу, которая тоже направлена ну, типа шоу, да, телевизионное шоу, передача о похудении. И там тоже они ведут пищевой дневник в другом контексте, не в таком, как мы, но очень интересный, показательный момент был. Значит, они взяли повара, который работал в каком-то месте общественного питания. И он должен был все записывать то, что он ест. И вот одно то, что он записывал рукой, и то, что фиксировали за ним камеры. И что оказалось? Он во время приготовления, во время того, <coughs> что он ест, там где-то он соус попробовал, где-то он колбаску попробовал, где-то он еще чего-то попробовал, и так далее, и так далее. Но они там подсчитывали калории, и вот выяснилось, что э, вроде бы по своим записям, по приему пищи, он свою норму... Нормально соблюдал, но по э, количеству калорий, которые он съел на самом деле, это превосходило его норму там чуть ли не в два раза. То есть вот эта вот проба, я только попробовала, э, это тоже очень важно. Если вы попробовали, то обязательно это тоже необходимо записать. И следующее, это в причинах, в причине, Почему съела записать хотела, и в причине, вернее, в колонке что получила, записать вкусно. Вот хотела и вкусно это не причина и не последствия. Что хотела получить. Если вам хочется, вот вы идете, и вы понимаете, что вам очень хочется винограда. Ответьте себе дальше на вопрос: Что вам от этого винограда хочется? Вам хочется испытать его вкус. Вам хочется кушать, вы испытываете голод, и вы понимаете, что если вы не, не утолите этот голод виноградом, то вам больше ничего в этой жизни не поможет. Это другая причина. Вам хочется свежести, вам хочется сладости, вам хочется, вам скучно, и вам хочется себя чем-то развлечь, поэтому вы решили закинуть в рот виноград. Вот это разные, разные хочу, разные хотела. И следующее, что получила, кроме вкуса. Вкусно, понятно, вкусно. Что за этим вкусно у вас стоит? Это радость, это положительные эмоции, это поднятие настроения и так далее, и так далее. Если вы сможете ответить на эти вопросы, то вы сможете понять, что дальше с этим делать. Если вы понимаете, что вы, вы не испытываете чувство голода, но вам хочется себя развлечь, потому что вам скучно, и вот это вкусно, оно является развлечением как таковым, то тут задайте себе еще один вопрос. Возможно, есть какие-то другие способы себя развлечь, кроме еды. Может быть, стоит сделать для себя что-то приятное, в конце концов, не знаю, просто пойти в магазин, включить фильм, разложить пассианс на компьютере, в конце концов. Кушать совершенно не обязательно. Так вот, если вы все эти вещи будете совершать на автоматизме, то все это ни к чему не приведет. Все эти действия ни к чему не приводят, если они совершаются на автомате. Дальше. Да, но тут я хотела сказать, что еще раз напомню, дневник необходим для осознания своего пищевого поведения и для того, чтобы это ваше пищевое поведение изменялось вот не больше ни меньше мы не считаем калории нам не важно сколько грамм в этой еды съели кстати говоря по дневникам было множество случаев ни один не два даже не десять, множество просто когда люди если пересчитывать на калории есть же умельцы которые пришли к нам из разных других программ из разных других школ, которые прекрасно умеют считать и граммы, и калории. И вот они ели не больше 500 калорий в день, и при этом они поправлялись. То есть, ну вот, вот, я как психолог утверждаю, неважно, сколько калорий. Ну, имеет, конечно, значение, есть определенные взаимосвязи и так далее, и так далее. Но все кроется в голове, все то, что происходит в вашей голове, гораздо важнее того, сколько чего вы съедаете. Еще такой момент хочу осветить. Зачем вести дневник? Тоже немного подробнее об этом поговорить. Значит, во время ведения дневника включаются все процессы, определяющие, объединяющие ум, эмоции и тело. Если говорить, что такое настроение или настрой да, человека, Происхождение этого слова состоит из такого словосочетания нас трое, нас трое, трое, три ипостаси, ум, эмоция и тело. И вот эти вот три ипостаси мы объединяем при помощи ведения нашего дневника. Первое, вы задумываетесь, когда вы собираетесь что-то кинуть себе в рот. Вы задаете себе вопрос, то есть вы задумываетесь, вы включаете свой ум. Раньше вы об этом не думали, вы просто открывали рот и закидывали в себя. Следующее вы испытываете определенные переживания. То есть вы включаете эмоциональное свое состояние, прислушиваетесь к своим эмоциям, потому что прежде чем принять решение, у вас. Накатывает определенная волна переживаний, приятных либо неприятных. Вы их испытываете. Следующее, вы включаете моторику тела. Да? Ваша рука пишет, и она подает определенный сигнал в мозг, что совершается какое-то действие. Все это приводит к тому, что тело ваше отзывается. Включаются механизмы обратной связи. Обратная связь, ваше тело будет реагировать раньше, чем вы будете думать. Тут тоже немного хочу рассказать. Есть одна такая клиника, которая... Совершенно случайно об этом узнала. Есть такая клиника, которая лечит детский церебральный паралич. Вот именно используя этот прием. ну Два слова о ДЦП скажу, что это нарушение связи между мыслительными и двигательными процессами то есть просто эти связи прерваны нарушены так вот есть клиника которая идет от того что сначала ребенку на определенных тренажерах помогают двигаться правильно там например махать рукой или переступать ногами вот именно правильно в правильном порядке и при этом ребенок думает то есть сначала двигательное действие включает определенные мыслительные процессы. И как бы вот эти вот, э, взаимосвязь идет друг к другу, не от мысли к телу, а от тела к мысли. Это известная физиологическая особенность нашего тела и психики. Тоже об этом не буду более подробно останавливаться, это все в нашем тренинге освещается. Но вот, вот здесь и сейчас скажу только вкратце о том, что если вы совершаете все эти действия, то тело в итоге откликается и происходит реакция в обратную сторону. Сначала тело потом будет отзываться на все ваши, еще до того, как вы соберетесь совершать те или иные действия. Это приводит к тому, что тело начинает избавляться от того, что ему не нужно. Первое – это сбрасывать лишний вес. И второе – давать вам сигналы, что ему необходимо здесь и сейчас. То есть, когда оно не будет хотеть кушать, оно не будет у вас требовать еду. И будет подсказывать, чем именно его покормить. Но это тоже отдельная тема для отдельных занятий. Еще один интересный нюанс, о котором с грустью очень многие думают. Что делать, если меня пригласили на день рождения, я там тоже точно буду кушать, записывать не смогу. День рождения, свадьба, прием и так далее, и так далее. Как на меня будут смотреть коллеги? Ну, на это про коллег у меня все просто. Я когда начинала проходить эту программу, я работала на трех работах. Ну, вот так вот у меня получилось. И у меня был деловой дневник для записей. И с одной стороны я писала все то, что касалось у меня работы, всякие разные там мысли, рабочие моменты. Ну и с другой стороны я совершенно спокойно вела свой пищевой дневник. И Когда я шла кушать, я шла кушать со своим дневником. Если меня спрашивали, что ты там пишешь, то я говорила, ну, только что было собрание, или там, вот я там придумала одну вещь, вот я ее решила записать. Но таких вопросов было очень мало. Ну и, собственно, не должно никого волновать, что вы пишете в своем дневнике в то время, когда вы кушаете. Конечно же, день рождения, свадьба вы записывать не будете такие вот увеселительные мероприятия, но что в этом случае делать? Ответ прост. Ничего не делать. Ну вот как есть, так и есть. Если вы один раз чего-то там не запишете, вы же не каждый день идете на день рождения, не каждый день там кушаете в ресторане именно в, при большом количестве ваших знакомых. Ничего страшного, если вы что-то когда-то как-то не сделаете. А, то есть следующую свою запись вы начинаете так, как будто бы до этого никакого застолья не было. Вы можете написать там свои наблюдения, переживания, ощущения. Я, кстати, хочу сказать, что после ведения дневника, буквально через три дня, если вы попадете на вот такое вот мероприятие, где много людей кушают. Вы будете на них совершенно по-другому смотреть. Вот честное слово. Ну, не буду забегать вперед, да, но у вас будет другая реакция. Не буду, не буду говорить, какая, просто другая. И можете записать, что вот была на дне рождения, все было замечательно. Я такая молодец, я ничего не переела, ела то, что хотела, выпила ровно столько, сколько мне было необходимо все было замечательно, и вот завтра я с самого утра буду записывать уже по-другому. Или, или просто не записывайте, просто на следующий день открываете дневник и ведете вот так, как будто бы не было вчерашнего дня вообще. Это тоже одна из важных э, вещей в программе. В следующий день мы продолжаем так, как будто бы вчерашнего дня не было. Это важно. Ну, собственно, это все, все нюансы по ведению дневника. Я благодарю вас за то, что вы были со мной, слушали о наших тонкостях программы, тонкостях ведения дневника. Приглашаю вас на программу. Для этого вам необходимо зарегистрироваться на сайте kalanternaya.com. Вы получите приглашение на первое бесплатное занятие. И дальше будете принимать решение, хотите ли вы пойти с нами. До этого я рекомендую вам повести дневник, понаблюдать за собой, посмотреть, что с вами происходит. С радостью жду вас на нашей программе. Всего хорошего. До свидания.